nhiều cẩm điều Мне подъехать. Я хочу вас уделять. Я Не Thank you. Левка. Левка. Левка. Нет, нет, нет, Ну, mm девять. -hmm. Mm -hmm. Ливка. Ливка. Все. Нет. Нет, да, не Все. Не встать. Да, Что? Не пади, что-то.